Приветствую вас, интернациональная аудитория, приветствую вас, мастера и заказчики. И сейчас мы покажем, как мы будем снимать укрепления, которые мы же ставили для того, чтобы дом не рухнул раньше времени. То есть, металлические ламы металлические уголки все это тяжелый металл надо осторожно чтобы не привалило никого не присыпало поэтому все это аккуратненько насколько возможно раскрутим а где невозможно снять необходимо будет обрезать болгарочкой и все крепления которые вокруг дома снять и потом разобрать до основания те части которые более хрупкие как показывает уже на сегодняшний день опыт, не очень сильно дом пошатнулся при открытой крыше, он переломился, просто переломился. Поэтому половину дома мы уберем полностью. Мы фронтальную часть дома разберем до основания и то, как мы разобрали по тому же фундаменту по остаткам стен по тем же размерам, мы начнем выгонять новые стены дома с нуля с какими трудностями мы столкнулись при разборке стальных лам на самом деле стальные ламы они увесистые очень тяжелые надо чтобы кто-то держал иногда не удержать а еще увидите что мы работаем на высоте поэтому первое осторожность второе уголки перекошены уголки где-то осевшие. то есть у нас есть уголки и туда в тюточку в тюточку заходит резьба то есть работать с ней можно но когда уголки перекошены это начинает напрягать. Поэтому где-то применяли болгарочку для того, чтобы полностью обрезать. Где-то применялась и кувалда, чтобы снять эти уголки. Ну, все-таки металл есть металл. Такое укрепление дома используется в старинных зданиях, в русских регионах, даже в самом Акрополе, на входе в Афинский Акрополь посмотрите там есть же такие же самые системуые скрученные болтами держат каменные стены чтобы не обрушились единственное что если у нас простой металл толстый металл хороший металл так в акрополь они там вообще поставили нержавеющий металл который в солнечную погоду аж блестит то как мы укрепляли металлическими пластинами этот дом вы можете посмотреть по ссылке ниже Зачем использовались деревяшки? Ну, забивали деревяшки для того, чтобы прикрутить раму или окна или, допустим, дверные проемы. Вы увидите вот эту лицевую часть дома. Она построена на землю. Земля совместно с глиной. А другая сторона вообще положена на песчаную почву. Про раствор, на который сложен дом, я подробно рассказывал в предыдущих видео. Там положено на разную почву. Что у вас под ногами, то и берите. Со всего можно строить. Самое главное, чтобы был хороший расклин. Дом стоит за счет правильной каменной кладки, за счет расклина, за счет нарушенного расклина, за счет внутреннего расклина. Любой камень можно положить без обработки. Самое главное, чтобы человек видел картинку, что с этого получится, как это все будет смотреться. Единственное, что в этом проекте хорошо обработано, более-менее, это угловые камни, оконные проемы, ну и разные фрагменты деталей. Все остальное, видите, сделано с того камня, который находился на огороде, который под руками был. Мастера смели это все превратить в такое искусство. Да, это искусство им строить с камня, который не обработанный. Не каждый мастер, который считается мастером, положит необработанный камень. Я вот иногда смотрю, как э, теперьшние мастера кладут камни. Ты думаешь... Тот камень бы я туда не поставил, а вот этот камень бы я в забутовку не положил. Я всегда, когда работаю, у меня всегда камушки, которые как плитки, или просто камушки, которые с лицом маленькие, разные, я их всегда оставляю для того случая, когда у меня они необходимы будут. Просто вот так в забутовку я не положу нормальный камень. Нужно быть внимательным к той работе, которую делаешь. Нужно всегда размышлять над той работой, которую ты делаешь. И на самом деле это интересная работа. Каждому нормальному человеку Бог дает такую возможность изучить, прежде чем он ему дать что-то больше. Вот мы разбирали вот эту каменную кладку. Нашли что-то, не нашли. Ну, иногда ящерицы ползают, бегают. Очень много корней, которые именно в кладке были. Мы их все повывали, порасчищали. То есть корни, конечно, сильно переплетают между камнями. Ну, серьезных находок никаких не было. Ну, там, может, Женя какую-то монетку нашел вот один раз, потом второй раз. Но у него это уже внутри, профессионально. Он не может работать, чтобы ничего не найти. <laughs> это, конечно, надо уметь. Ну, а так, чтобы что-то серьезное, ну, нет. Вот здесь. Тайничок? Да, в углу был. Вчера, ну, пустой, правда. Нет, в смысле, вот просто... так вот, как ниша, как ниша в стене, да, или как... Значит, мы работали в вот же, сверху. Потом снимаем камушка. Плоскиньки такие камушек. И четко просматривается этот таничок. Вот где-то вот такой. Вот. Угу. Дальше я здесь потом с этой же стороны вот так. Раз, камушка вытащил. Вытаскивали камень и ну, обратно. Посмотрел, посмотрел что-то может что-то в земле. Тишина. Тишина. Все уже давно выгребли. Да, да, да. Современная архитектура верит в бетон, но не верит в камень, который стоит ну, бесконечно. можно сказать. Архитектурные проекты созданы именно так, чтобы был армопояс. Но я не понимаю, почему архитектура современная не доверяет камню. Если каменный дом на глине, двухэтажный, без фундамента, простоял сотни лет, почему этот дом, сложенный на цементный раствор с фундаментом, еще необходимо сделать армопояса, один перед потолком первого этажа, второй перед потолком второго этажа, плюс идет плита перекрытия бетонная. Я думаю, что в этом случае Самое главное, чтобы была верхняя плита перекрытия, которая будет стягивать полностью весь дом. Ведь дом, на самом деле, не гниет со средины. Он гниет, как и человеческое общество с головы. То есть сверху, когда на него капает вода, разрушается, попадает внутрь вода или, допустим, в морозных странах попадает вода вовнутрь, и она зимой замерзает и выпучивает так сказать, камень. В данный момент я немножко не догоняю. Короче, Залили мы армопояс, сделали как велит нам архитектурный проект. В скором времени вы посмотрите. Здесь мы вот закидываем калики, которые у нас остаются, вычищаем с дома. Вот они туда становятся аккуратненько. Засытим, чтобы жесткая поверхность, чтобы и вода протекала, как бы тренажна система и все. Ну и вот таким образом мы выровняем площадку. Здесь у нас будут камни. Возможно, будем обрабатывать камни на этот дом немножко. То, как положены были камни, то, как сделанный дом. Так сейчас мало кто строит и мало кто умеет. Потому что во всех, во всех, в основном мозги настроены это на, на деньги и там на квадратике. Вот как кирпичик, вот я кирпичик положил, вот посмотри, какой я герой. А ты попробуй декарь положить без, это самое, без обработки, без ничего, и чтобы он стоял. И так положить, чтобы это еще века простояло. Эту работу только делают единицы. И даже в моей бригаде зикарем, не каждый сможет работать с бутового камня. Реально строить дома без обработки. В зависимости от того, что хочет заказчик. Если вот так разобраться, разобраться то и домам уже строить. На сухую выгнал, потом заштукатурил с левой, с правой стороны, с наружной внутренней. И все. Плиту перекрытия закрыл, и у тебя дом. Не каждый камень имеет платформу. Вот посмотрите, допустим, вот этот камень. Вот мастер его может вот так поставить? Конечно может. Но здесь, видите, совсем другую сторону. Это все нужно найти в следующий камень, который притыкается. Это как определенные замки. Посмотрите, вот видите? Раз. А с другой, стороны, с другой стороны, любой мастер может сказать, вот у меня так, но это же нормально, он там колечки поставил, подмастил, подрегулировал и поставил сверху камень. А то, что он так, можно сказать, что это нормальная ситуация. Потому что если, если дождь на улице, так моя, моя вода утекает наружу, она не попадает вам внутрь. И здесь тоже своя правда, понимаете? То есть каждый камень, каждый камень, он по-своему хорош. Вот, допустим, вот этот, вот, э, типа, обработанный. Да? Ну и нигде он обработанный. Он же, смотрите, вот здесь... Есть нижняя платформа, да, но она идет совсем с другим как бы неровностями. Его нужно уметь поставить, правильно поставить. Это как угловой камень. Его можно на угол поставить. Ну, конечно, разные камни. Вот смотрите, вот лицевая сторона была. Вот. Мастер его так ставит, и все, и он уже стоит. Но его нужно правильно подмастить, расклинить. Основная масса камней, она не обработана. Почему вот эти все как бы, камушки расклин и много холик? Вот вы обратите внимание, много мал... мелких камней. Так уметь нужно работать. Работать из ничего, работать из того материала, который у вас под ногами. И возможно вот эти камни, они даже найдены вот здесь где-то. Его никто не привозил. Вот, вот здесь где-то откопали, раскололи или даже с гор пособирали, положили, и все. И с этого получаются красивые дома. Посмотрите вот вы, все те материалы, которые существуют в этом доме. Это мелкие камушки, это глина, это большие камни перемыкающие мелкими. большой камушек, маленький камушек, глина. Вот маленький, большой глина. Все это перемешано. То есть это состав, определенный состав. Но его должен уметь мастер сбалансировать. Если мастер умеет балансировать камень, значит все дома у него будут хорошо получаться. Смотрите, натуральная глина, самая натуральная глина. Самая простая глина. Вот она. Красавица. Глина. Ее если размочить она будет яской. А вот здесь, смотрите, вообще идет песчаная почва совместно с землей. То есть то, то тоже неплохо, видите? Простая почва, простая пыль. И все это стоит долго. И хорошо. Если бы был бы потолок в этом доме, это бы стояло очень и очень долго еще. Это стопроцентно мы вот этот кусок убираем. Она наклонена, то есть сам дом пошел. Ну, если учитывая, что здесь не было э, бетонной подушки, если учитывая, что здесь не было э, под низом твердой почвы, а просто насып насыпной грунт вместе с камнями. Естественно, он, конечно, дал осадку, потому что крыши нет, вода попадала, и все. Поэтому мы сейчас будем делать, насколько возможно, чтобы это было правильно, чтобы это было... То есть фундамент залили, и будем выгонять на старый же фундамент, как бы, на старый фундамент, и ну, уже по-новому все будем выкладывать. В прошлом видео я уже говорил, по которым критериям должен оцениваться дом. Теперь я немножко повторюсь. Во-первых, это трещины. На сегодняшний день мы видим, что дом разломанный. Второе, рыхлость глины к середине. Когда разбираешься, Убираем всяческую пустоту, которая в середине, потому что это чревато для дома. И смотреть, чтобы дом не давал дальнейшую осадку. Так как у нас бетон вокруг дома вы видели в предыдущих видео. То есть он уже не сможет давать частями осадку. Если он будет какую-то осадку и делать, это будет целый дом оседать. Весь ориентир, на целостность каменной кладки видите прямо трещина такая ну и то в, данный, в данном случае в данном случае если вот, с левой стороны с правой стороны камень залить бетоном шить сязать это будет стоять это будет стоять но ну, вот смотрите вот здесь она тоже есть трещина но она уже не такая значительная то есть здесь мы можем еще подумать что над этим делать посоветоваться, скажем, с архитектором. Но здесь вот этот кусочек, вот этот кусок, желательно весь убрать до низу, то есть, потому что он, во-первых, наклонен, потерял свой, так сказать, э, баланс в этом доме. Поэтому вот, вот эту часть, вот эту часть полностью нам необходимо убрать. Здесь мы еще посмотрим, мы эту тоже исследуем, поставим уровень. Посмотрим. И потом уже будем э, э, решать, убирать ее или не убирать. Хотя я думаю, что желательно убрать, потому что такие трещины как бы идут, нормальные трещины. Э, возможно, возможно, даже вот эту часть полностью убрать, убрать. И потом уже не зацикливаться. Мы полностью разобрали фронтальную часть дома. Заднюю часть дома оставили, так как она нормально стоит. Она в хорошем состоянии. В следующем видео мы покажем, как необходимо сделать разметку, завести углы, совместить со старым домом новую постройку. Смотрите наше следующее видео, подписывайтесь, ставьте лайки, Захотите к нам на сайт, там много уроков по камню. Я думаю, что любой человек, который имеет азарт и страсть к камню, если он просто возьмет и пересмотрит все видосики, он без затруднения станет и будет работать с камнем. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте.